с вами инструмент центр сегодня у нас в видеобзоре набор инструментов компании Sigma Sigma Grad Start это новая линейка наборов Sigma что сказать о нем это бюджетный набор то есть набор для использования дома он не применяется на СТО, автосервисах, предприятиях то есть для домашнего применения набор из 46 предметов код товара 603 60 015 упаковка идет сверху на кейсе Указывается 1,4 рабочий квадрат, 4 щетки в наборе трещотка на 24 зуба, 46 предметов. Также комплектация набора. набор затариваются в Китае, на заводе, то есть заводской Китай. Ну, теперь комплектация его. Прикладка идет между крышками. Начнем мы, как всегда, с трещотки. Трещотка здесь на 24 зуба с реверсом. Быстрый сброс головки и фиксация. Длина трещотки 150 мм. Рукоятка комбинированная резинопластик. пластик ну, э, Здесь не прям резиновая рукоятка, здесь пластик, но с прорезиненными вставками, то есть черный цвет. Надпись на трещотке, град и "CRV" указывает предъявитель, это хром баналь, его, сталь, материал изготовления инструмента. Далее, отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка пластиковая. Применяется в наборе или головки можете вставлять, или биты. Получаем в данном случае отвертку. Далее. Вороток Т-образный. Длина 130 мм. Удлинители. Три удлинителя. Это гибкий 150 мм для труднодоступных мест. Маленький 50 и 100 средний. Кардан. Здесь он скреплен металлическими вставками. И набор головок. Общее количество головок здесь 13 штук. 4, 4,5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Самая большая головка. Так, что нам здесь пишет производитель на головке? Хром-ванадий, хром-ванадивая сталь, 14 мм. Набор Г-образных ключей, 3 ключика. И переходник под шуруповерт, чтобы использовать или головки, или биты. Повертом. В верхней крышке у нас набор бит уже, которые с переходником. Общее количество 21 бита. Есть у нас шестигранные, шлицевые, крестовые и биты Torx. С комплектацией разобрались. Материал. Указывает позицию сталь. На инструменте нанесено защитное матовое покрытие. То есть, весь инструмент матового цвета. Кейс у нас цельнолитой, без зависы, то есть это цельная конструкция получается. Запирание на обычную пластиковую защиту. То есть, кейс здесь самый простенький. Ну, инструмент не крышки не вывалится. Биты здесь хорошо зафиксированы с своих ячейках. В верхней крышке, видите, логотип Sigma, вернее не Сигма, а Tools Град. Сигма Град называется. Сигма Grad Start. Вот Вес набора 1,1 кг. Ширина кейса 24, длина 13, высота 4,5 см. Вот такой вот набор для домашнего пользования. Ну, соответственно, цена на него довольно низкая. За подписку на канал, за оставленный лайк. При заказе вы получаете хорошую скидку в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр. До свидания.